Ходили в библиотеку, мы ездили на форум, который проходил два дня в Казан-Экспо. Там также мы получили очень много информации, тоже благодаря Юлии Васильевне, которая нас пригласила туда. А потом, также многим мы заинтересовались педагогикой. Кто даже не интересовался, после занятий с Юлей Васильевной мы все впали интерес. Каждый день занятия проводятся в интенсивной форме. Эта программа очень важна для нас, поскольку она позволяет объединить,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 Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.